Продолжаем. Итак, 15-й день голодовки. Как я уже говорил, у меня стал язык пластмассовый, ну, не натуральный а, по ощущениям. И где-то на день двадцатый я почувствовал такое Ну, не только я почувствовал, но и вот коллеги там. Друзья, знакомые начали мне говорить, что Сергей, у тебя, говорит, изо рта ацетоном воняет. Не пахнет, а воняет. Я как бы это не ощущаю, потому что я этим дышу. Вот Начал разбираться, в чем проблема, в чем вопрос. И реально, что когда у человека происходит... Переработка жира, то есть жир, человек состоит тоже частичность жира. Жир – это для человека энергия. Когда жир перерабатывается, кетоз происходит, происходит выделение ну, определенных там, химических, в результате реакции химических элементов. И побочный эффект – это вот запах ацетона. На 20-й день я сам стал ощущать, что во рту неприятный такой кисло-сладкий привкус. Ну, когда этот день, два, три, там вроде привыкнуть, но к нему тяжело привыкнуть. Ä, на 20-й, 25 день я понял, что психологически начинает это напрягать. Выход был найден это банальная как вы думаете что это банальная жевательная резинка без сахара, ну, которая нравится по вкусу. Самое главное жевательная резинка убирает привкус этот вам становится психологически комфортнее. Когда в во рту вот на время вот этого запаха нет, как-то псих, психологически ты отдыхаешь от этого, скажем так. Вот. Запах, конечно, потом возвращается, для окружающих он никуда не делся этот аромат ацетона, вот. но психологически легче. И теперь к моему рациону напоминаю. Рацион у меня сейчас следующий: водичка есть. Чай два раза, утром и вечером с двумя ложками чайными. Утром две ложки чайных сахара и вечером две ложки чайных сахара. Ну и в перерыве за сутки, ну две, даже бывает и одна жвачка. Максимум три жвачки, когда там приходится общаться с людьми. Ты понимаешь вот этот для них дискомфорт приходится там пожевывать жвачку вот такой рацион чай сахар вода и жевательная резинка продолжение следует подписывайтесь я сам не знаю чем все закончится не только голодовка ну и цели моей голодовки а я вам обязательно расскажу о результатах как и обещал правдиво подписывайтесь на мои каналы в социальных сетях. Продолжаем. До встречи!